Добрый день, сегодня поговорим еще, как мы учимся и что мы делаем с малышами в бассейне. Значит, нашей Анечке сколько? Четыре с половиной месяца. Четыре с половиной месяца. Сегодня у нас где-то четвертое занятие. Богданчику сколько? Четыре с половиной. Одинаковые, детки. Так, а этой масечке сколько нашей? Лев, 24-го, три месяца. 24-го, три месяца. Сегодня какое занятие? Второе занятие. А, он совсем маленький. У нас самый маленький сейчас. Заходите, пожалуйста. Мы его только поливали в прошлый да. раз, да? Не ныряли еще. Так, возвращаемся к Анечке. И Богданчик, подойдите ближе сюда с Богданчиком. Значит, напоминаю схему занятия, структуру занятия, когда вы попадаете в бассейн. Значит, когда мы заходим в воду, то какие-то движения обязательно делаем. Движения чем не полезные, сопротивление воды уже дает мягкую нагрузку. Даже если у нас разминка начинается чуть позже, пока мы собираемся все вместе, то выполняем какие-то движения, которые, помните, которые, которые нравятся ребенку, какую-то э, там минуточку-две. Желательно до разминки, у нас еще 10 минут есть до разминки, ныряться-раздышаться, кто у нас ныряет, кто не ныряет, но делает по пополивать малыша опять а же дыхательные упражнения они очень полезны поэтому включать их можно почаще значит Анечке говорю покажите пожалуйста еще раз как вы ныряете с Анечкой вот. не было такого маха просто мы плавно опустили главная рекомендация делать все не резко, чтобы ребенок и сам схватит, что нужно в этом движении брать воздуха и перед погружением в погружение задержать дыхание. Дать возможность ребенку проделать этот вдох. Значит, ну лучше создать условия для этого вдоха. Подуем, дуем влечика, чтобы вызвать этот рефлекс, принудительный вдох. Нет, это опять вниз движение было. Вот первый раз я видела прекрасно. Ну, такое маховое движение с наплывом вверх, а оно есть такая точка э, подвисания, где включается рефлекс э, четче. И оп, вот так, да, и не резко проводим под водой. Такие движения можно делать сразу с первого, с первого э, ныряния, с первого занятия. Значит, какие э, типы погружений я предлагаю Значит, если вы на эти хорошо, видите легко, уверенно, прекрасно. Значит, я предлагаю три разных типа погружений. Идите ближе сюда. Подойдите ближе. ближе подойдите. Значит, мы делаем отдельные погружения, подольше, ориентируясь на задержку дыхания ребенка под водой, на самочувствие и настроение. Второй тип погружения, когда мы погружаем ребенка, и ослабляем поддержку, первое погружение. ослабляем поддержку, чтобы малыш включил в себя свои ощущения, свое тело и свои усилия. Дети под водой мало того, что прикладывают усилия, скажем, движения, маму пытаются догнать, и они еще балансируют, потому что под водой они тоже должны удерживать положение тела в определенной, в определенной плоскости. Поэтому, когда мама держит эти усилия, перекладывается на маму, и ребенок просто не чувствует ни ответственности, ни э, ситуации. Обязательно. Оставляем поддержку первые пару погружений, а потом отпускаем руки. Плавно. В, в, только в погружении, когда малыш находится уже в другой среде, которая его удерживает не по другому, под по Обязательно. Отпускаем ручки, подхватываем, поднимаем. И еще один тип ныряний, который мы позже будем водить, это серия ныряний, где у нас идет подконтрольная задержка дыхание и подконтрольный отдых. Это тоже упражнение очень мощное, очень хорошо развивает легкие. И вот это и есть плавание ребенка, где мы погружаем малыша, приподнимаем для вдоха, затем еще раз погружаем, отпускаем руки. Малыш двигается, приподнимаем для вдоха, вот таким вот образом. Значит, сейчас пробуем ослаблять поддержку, или не резко отпускать руки, плавно. Вот так, хорошо. Вот она вдох делает, это да, четко мне видно. Они могут первый раз немножко задачиться. Во-первых, важно, чтобы мама была по курсу ребенка, чтобы ребенок, что они сразу четко видят, наблюдают, где мама. Поэтому вот это, это положение соблюдать обязательно. Быть перед ребенком. Тогда мы четко видим, как она задерживает дыхание. И ребенок будет видеть маму и стремиться к маме, включать свои движения. Попробуем. Давайте еще разочек попробуем и закончим. Попробуем. Хорошо. Так. Главное мягко, отлично. Продолжаю разговор про структуру занятий. Мы пришли перед разминкой, проговорили еще раз как нырять, как именно можно нырять, проделали разминочку на все группы мышц и что делать дальше. Позже пообщались, передохнули после разминочки и дальше мы переходим активно к упражнениям на задержку дыхания. Эти малыши большинство поливают, то еще мы делаем дыхательное упражнение, поливаем водичкой на лобик. Кто у нас ныряет, те включают уже погружение независимое в, в ритме в понятном и доступном ребенке. Значит, напоминаю, что еще мы делаем по… что еще развиваем в бассейне. Развиваем баланс, плаваем на круге. В первую очередь, самое легкое – это плавание на круге. Пробовали это упражнение? Оно ну, не, не, держит... не держит круг. Не держит круг. она еще и маленькая. Но тут фокус в чем состоит. Чем меньше мама опекает, тем она сильнее и активнее включает свои усилия. Это правда. Поэтому мы сейчас попробуем еще разочек, и вы увидите, что все получается по-другому. Опять же, она вот, именно она, тот э, пловец, который уже хорошо ныряет, и ее можно активнее отпускать. И если она не хочет держаться, мы можем ей разрешить это и ее... Падение рассматриваем как ныряние. Сейчас мы это посмотрим. Этот круг выбирать поменьше диаметр изначально. Сажаем ее ножками. Да, можно поливать. вон стаканчик стоит на бортике. Сажаем ножками, помогаем ей понять, где прикладывается усилие, прижимаем ручки ее к кругу. Быть перед ребенком, быть перед ребенком, не сбоку, не сзади, перед. Во-первых, она видит маму, и мы видим ее личико, и Значит, Аня балансирует каким образом? Баланс происходит за счет корпуса. Поэтому мы ей помогаем принять нужное положение движениями таза. Чуть-чуть двигаться даже не обязательно. Можно стоять на месте, в точечке. Попочку опускать, поднимать вниз. Конечно, они начинают немножко расстраиваться, потому что нужно прикладывать усилия. Так она плавала, ей было все хорошо, надежно, а тут что-то поменялось немножко. То есть мы не отпускаем, но оставляем активную поддержку, Можно даже делать специальную такую бурю. И чувствуем включать ли она свои усилия. Если капы отпускаем, значит самое неприятное, когда вода попадает в рот на резком движении вперед. Поэтому стараемся избегать попадания воды в рот, потому что это как, это как правило происходит на вдохе. Они глубоко втягивают воду и очень расстраиваются. Но опять же без определенных усилий это движение не включится. Попробуй подотпускать ее немножко. Держится. Раз-два. Не пугаемся. Посадили еще разочек. Можно еще разочек попробовать такое э, ее. Попу поднять вышло ну, вот как-то так, да. В любом случае, это, конечно, задача ни одного занятия. Но на каждом занятии мы наблюдаем, как у нее меняются свои усилия хорошо. Раз, два. Хорошо. Так, спокойно. Она даже не испугалась, потому что движение было мягкое. И, знаете, она умеет. Еще раз акцентирую внимание. Это очень правильное настроение, когда мы спокойно разрешаем ребенку совершить это движение. А она вообще не расстроилась. Для нет, это привычная мама спокойно показывает ей, что все под контролем, и все это как бы так было продумано. Обязательно разрешайте ребенку э, вот такие движения с погружением, наблюдая за задержкой под водой. В водной части мы включаем, проделаем разминку все вместе. После разминки мы уже включаем по активности, по мере активности ребенка, дыхательные упражнения, ныряние, плавание на палочке, на круге. Развиваем координацию и баланс. Задержки дыхания усложняем по мере развития ребенка и чередуем баланс, ныряние, элементы разминки. И так доплаваем до конца занятия.